Друзья из России что-то мне организовали. Потихонечку вам сниму. Там ребята, тут девчата. По-русике? А, это по-русике, по -русски, это русские. по русские, right? -русски, А, -а русики. <свят> Даже сейчас болит. В прошлый <свят> раз голову засунул, не помню зачем. У меня еще не было никогда такого длинного человека. А фотки вы эти можете получить только в моем инстаграме. И по подписке. Но если вы только отправляете сейчас. сразу пять лет, то общая стоимость составляет 5 тысяч 99. Сейчас будем да, делать фотографию. Сложно найти человека, который бы тебя не знал. Это же, правда. Да? Это Он да, сказал, да. вытащи свою карту из моего банкомата. Не, ну не так то вытащи свою карту. Вытащи свою карту из моего банкомата, ублюдок. Чёртов. Тебя зовут, кстати, как? Зовут меня... Имя не русское какое-то. Зураб, Зураб, вспомнил. Я сам Да, да, забываю. Сложное имя. Так, так, так, что мы делаем? Как называется? Да там разницы нет, на самом деле.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 этот балкон моих друзей и вон какая-то машина едет не знаю может быть ко мне сейчас пойду наверное встречу ага, курьер приехал написано пойду встречать не успел проснуться ребят уже сразу подарки пока курьер ребята подъезжает я вам сниму наш дом со стороны вот так он выглядит и вот курьер мой подъезжать я посмотрю что мне что мне приготовил что приготовили мои друзья Hello. Bye. Так, ребятки, здесь тортик, по всей видимости. Ох, какая красота. А там еще, смотрите, что написано. днем рождения, Жень. пусть все мечты сбываются, а путешествия продолжаются. Вот это да. И сердечко красное. Ммм. Трехэтажный у нас дом. Я не буду сейчас снимать весь, потому что у нас уже там все разложились, уже немножко где-то нечисто. Вон Артем. Здорово. Мы позавтракали. Молодцы, девочки. Сегодня такой вкусный завтрак нам сделали. Плюс такой вот неожиданный подарок организовался в виде тортика из России. Из России. Еще, вы, еще предстоит вычислить, кто же мне его прислал и каким образом узнали адрес. Ну, кто-то из ребятишек, наверное, проболтался кому-то. Вот. Такое а вот у нас дерево, пожалуйста, апельсиновое, мандариновое. Ну и давайте экскурсию вместе с вами сделаем, ребят, я еще не ходил. Ну вот Кто-то уже стирается, я даже смотрю мои вещи, отлично, видите, как удобно, вещи сами стираются, классно. А, это балкон, по-моему, Жень, Женьки, в Женьковской комнате, Женька, который мой друг из Волгограда. Вот здесь у нас сегодня будет шашлындос, потому что, потому что праздник, правильно? Праздник, каждый день праздник, в Турции каждый день. Еще раз дерево, пожалуйста, что это такое? Это мандарин, что ли, не знаю. Давайте немножко обойдем нашу территорию, там ребята на кухне что-то суетятся, сейчас мы выходим уже гулять на прогулку, погода около плюс 20 градусов Да, вот так, ребята, в некоторых отелях сливает воду, в некоторых не сливает и она вот такой лягушатник превращается, что у нас в принципе и произошло Разумеется, купаться здесь никто не собирается, не будет, ни сезон, сказали, что с мая вроде бы будет все уже организовано на высшем уровне Сейчас, ребята, дом этот стоит на Airbnb. Мы нашли на Airbnb, потом приехали в личность, с ними встретились и оплатили просто наличкой. Причем такая странная ситуация, ты здесь платишь наличкой, а потом еще дополнительно платишь за счетчики, за свет. Ну, ладно, такие правила, что же сфотографировали. И стоит это все счастье, ребята, где-то... Кстати, велосипед бесплатный, он реально сказал, можно пользоваться. Так что катайся вокруг дома, отдыхай, сейчас мы пойдем. Врезался, да? А, стоит это, по-моему, ребятки, сколько же, сколько же вчера? 100 на доллары переводить, потому что мы там переводили-переводили, скидку-не переводили, скидку, скидку 120-130 долларов в сутки вышло. Это довольно небольшая, ребят, цена, учитывая, какие мы варианты еще посмотрели, потому что сейчас не сезон, домов очень много, действительно, но они все не подготовлены, там никто не жил, там холодно, там что-то не работает, нагревателя нету, там вода холодная, напора нет, ну и так далее, и так далее. С очень многим проблемами мы столкнулись, нашли самый классный вариант, он реально самый лучший вариант, потому что до этого были там что-то не работает, что-то что-то не, не где-то течет, ну и так далее, и так далее. Вот. Как тебе спалось сегодня, Жень? Да как Нар... А у тебя где какая комната? Да нет, как... нет, ее не видно здесь? А, Твоя он там, по да? Столько? С маленьким балкончиком. А да, вот это туда смотрит. Нырячи. Женька нырнет. Я думаю, сегодня он занырнет обязательно. Теплое. Только думаю, не умывайтесь, я на зеленый какая-то.. Вот сейчас море, да, может быть, сходим. Женя все-таки. Ты, ты сказал, что ты в любом случае занорнешь, да? Конечно. В любом случае, так что. Это там вот неудобно, что-то не было. Там много А здесь наверное... Так, ну что, мы все собираемся, выходим. Ребятки вроде бы торопились, торопились. А в итоге они самые последние выходят, да? Ладно. Раз так. И вот. Такой вот у нас вид здесь короче, ребятки, вышли мы сегодня гулять это деревня называется Белек, и в принципе нам она пока нравится магазинов рядом больших достаточно, есть шаговые доступности Мигрос, вот такой вот поселок частный, много разных домов естественно, здесь, как я понимаю, на постоянке никто не живет, да, здесь все, наверное, арендуют правильно? Да, согласна полностью. Причем причем мы вчера ехали на вот этом, как его назвать? пикапе в кузовке. И вот полиция ехала также с мигалками. Мимо нас никто нифига ничего не сделал. Мы думали, может полиция нас хотя бы спасет. У нас уже, блин, жопы все болели на этих арматуринах сидеть. Нифига никто не спас. Пришлось ехать до конца. Но на самом деле хорошо, что мы немножко потерпели, перетерпели потом уже стало пофигу, если что в 6-7 мы еще как бы переживали ну да, скорее надо найти жилье то уже там в 9, в 8, в 9, в 10 во сколько мы там заселились, я не помню уже было все равно уже как бы никто не торопился да ладно, найдем самый лучший, найдем хороший вариант там и остановимся, плюс уже к ночи они же что, они же хитренькие, видишь, там надо срочно, если ты будешь это показывать. Они тебе и цены будут поднимать, и условия никакие тебе предоставлять. И вчера, уже вечером, уже столько вариантов было, капец, сколько. И наша эта Нурия, вот эта женщина-мужчина, который нам помогал, она уже там видно было. Артем рассказал, как они бабосики делили Но в принципе, в этом ничего плохого нет, это нормально. Ну, Но хотя бы мы теперь понимаем интерес, потому что Женька просто спрашивал: а тебе это зачем? Тебе зачем? В чем твой прикол нам помогать ходить с нами? Не-не-не, просто вы хорошие ребята. Ну, так не бывает. Хорошие ребята. Хорошие ребята, но поехали тогда встречаться с тобой в следующей стране. Куда-нибудь в Украину полетим мы когда-нибудь все вместе. Если мы хорошие ребята, да, давайте там встретимся. Нурия, прилетай. Ну, ладно, это все ерунда. Идем догонять нашу компанию. Они где-то там впереди, оон они идут. Идем в какой-то парк. Вот они все, видите, к сезону готовятся. Гольф-клуб. Гольф Быстренько-быстренько все убирают, подчищают, чтобы вы, ребятки, приехали в мае и наслаждались красотой. Хотя сейчас, мне кажется, самое комфортное, да, температура? Кайф и не жарко, да, совсем сильно. Вот он, мы двадцаточка, где-то сейчас двадцаточка уже, просто куртечку с собой взяли, а так вообще офигенно, офигенно. Ну, как тебе второй день в Анталии? Ты новичок здесь, здесь уже все давно были, уже мы там все знаем деревьевцы, вот эти здесь, вот деревеньки. Очень круто, очень круто здесь. И такое ощущение, что ты из холодной зимы переехал сразу в, в жарко жаркое лето. Ну, сегодня 20 градусов. Я взял с собой курточку на всякий случай, потому что вчера а, был ветер, а, примерно в вечернее время Да. Вот, и подумал, что может быть в этот раз она тоже будет. Ну а как тебе приключения? Как тебе приключения? приключения вчерашние, вчерашние. Они безумные. Будешь а, что это, вспомнить, правда? Да, да, да, это вот отры... ну, останется в памяти, это здорово на самом деле, что все так вышло. У нас уже уровень не ниже вчерашнего должен быть, каждый что день быть мы должны ниже, только да. выше идти. И да. кстати, а как мы с тобой вообще познакомились? Познакомились мы в 2015 году, я с другом Максимом. Макс, здорово! Макс, привет! Максим говорит мне, давай съездим на встречу подписчиков к одному известному блогеру. Я говорю, да, известный, и чем он известный, интересно? Да, он да, говорит, да. ну это Евгений Ширманов, он объясняет свою деятельность и так далее. Я говорю, да, мне это не особо интересно, я, говорю, я нет, я не хочу. Он говорит, ну как же так, ну а как я что, один что ли, пойду? И, в общем-то, я поехал с ним, тогда я, конечно, тебя еще и не знал, и не да. видел ролики твои, не знал деятельность твою. Ну и, соответственно, когда мы встретились, человек, наверное, было ну, 30, наверное, или 40, да, да, встреча, да, на Воробьевых горах в Москве. На, на горах, да. И вот после этого, не знаю, там, может быть, часа через два или три, когда все закончилось, остался ты, вот, Женя, да. Максим, я и еще несколько человек, и мы пошли, пришли посидеть в кафе где-то. И, ну и начали общаться такие удобные вот да подружились тогда да, да, да. с тех пор дружим тебя зовут кстати как зовут меня тебя имя не русское какое-то Зураб, Зураб, Зураб вспомнил, да. вспомнил я сам иногда да, да. забываю сложное имя Его вот да с тех пор уже сколько 6 лет получается да 6 6 лет уже, да, да а видите как дружим. максим нас познакомил максим и смотрит месяц. мои ролики на тот момент смотрел. Сейчас мы все смотрим мои ролики. Сейчас мы все не смотрим. Смотрят все. смотрит вся страна. Раньше, хотя бы ну так какая-то часть. Сейчас смотрят все абсолютно. Я думаю, что очень ну сложно найти человека, который бы тебя не знал. Это правда. Это правда. И собственно, а Максим сейчас, к сожалению, нету. Максима не получилось. Но мы обязательно уже планируем где-то встретиться еще. Как я написал в своем инстаграме в посте, будем встречаться с моими друзьями чаще, чем наступает мой день рождения, он, как вы знаете, да. сколько раз в год день рождения? один, один раз, да. раз в а год раз, а сады сколько раз цветут? А, наверное один, нет, один, один раз в год, соответственно, песня был, да. да, все, идем мы куда-то в, в парк в парк аттракционов, надеюсь ребятки, вот приехали очередные наши Подписчики, друзья, из Екатеринбурга приехали, правильно? Да. Евгений да. и Ирина. Ирина. Ирина, да. Идем в таком красивом месте. Парк как называется, мы не знаем с вами, да? Land of Legends. Вот такой. Земля так, легенд. Да, такой очень красивый название. Да, Красота невероятная. Ребята приехали буквально пару дней назад а туром. Да, из Екатеринбурга приехали в. Валанию. А, да. Ну, до Анталии долетели Да, прибыли. до Анталии, Но вас довезли, все, как, все было очень организовано тур. Да, стандартный тур По российским меркам Да, и ну, вообще на очень высоком уровне И питание, и все включено И, пожалуйста, отель, проживание И назад вас также доставят, обратно Когда? 19 числа 19. То есть вы на 9 дней, в принципе, достаточно Я уже сколько здесь нахожусь? Ну нет, я, наверное, побольше нахожусь Но я но уже хочу большая достопримечательность, Евгений, да, да, вы... да, да, да, вот, что, Так что, ребята, да, все все это все это возможно Вот уже мы до этого встречались с Романом Роман из приехал из Нижнего Новгорода Тоже чтобы встретиться с ним встретились. Потом с девушкой встречались Она тоже приехала специально увидеться а Завтра еще приезжает Муж с женой они приезжают из России Тоже специально увидеться Они говорят нам ничего не надо нам только увидеться Ну конечно давайте встречаться Давайте я очень рад со всеми встречаться Вот идем обсуждаем ребят Спрашиваю как долго смотрят Ты сказал сколько Жень? С 13 -го года. 13-го. Причем Арина немножко позже, но она сказала, она оговорилась. Она говорит: я все догнала, я его даже, она пер... даже... Да. перегнала, потому что на Инстаграм подписано, все смотрит. Так что мы сейчас контактными обменимся. Инстаграм ответ подписываемся. Будем наблюдать за жизнью друг друга уже в наших странах, в наших странах я скоро улечу, прекрасная сегодня погода, ну кстати, Женя сказал, что мне кто-то говорил да, в Алании погода четкая, приезжай к нам, ничего подобного, вот Женя только сейчас приехал на машине арендованной 8 градусов, ну нет, мы к такому не привыкли, конечно, мы так не можем, а сколько у вас там сейчас в Екатеринбурге? 15, Офигеть. Ну классно, надо загорать там Ну, собственно, что ты делаешь, да? да Шорт. Да. Правильно, вчера у нас друг тоже, ну, пусть, Илья. Пусть купальные, но. Да. Ничего, купаться припевает. вы, кстати, что думаете? Рискнете, нет? Потому что, друзья, у меня говорит, там решительно настроены. Говорит, точно... солнечная поддержка вот такая же будет, да. надо занырнуть. Надо занырнуть. Так что, может, сегодня еще и занырнем, потому что друзья прям так решительно настроены. Посмотрим. Мы идем, пока и сами не знаем, куда. Вот какие... О, горки, смотри. Очень... Работают. Сейчас мы до туда тоже дойдем. Идем дальше вот за нашими друзьями. Они тоже не знают, куда идут, но вместе, я думаю, мы разберемся. Парк вроде бы заканчивается. Там, похоже, все. Ну, в общем-то, состоит из таких вот красивых мест. Вот здесь есть американские горочки. Там... А, речушка кораблики ходят в общем красота и мы вот все с ребятами счастливые, и довольны а, гуляем наблюдаем смотрим знакомимся и загораем потому что сегодня погода плюс 20 ребята уже плюс 20 красота сейчас решаем куда идти дальше что ли кто-то хочет на пляж кто-то в магазин кто-то еще какие-то организовывать Путешествие. Зураб сказал, что сейчас огонь, фотка получится для Инстаграма, правильно? Сейчас будем да, делать фотографию постановочную. Так, Женя, ложись. Вот так, да, ложись. Руки, ага. Вот. Надо, знаешь, как сделать? Надо как-нибудь так вот умудриться, чтобы ну типа как бы сверху максимально вот насколько у меня рука я даже поднимается вверх. Вот. А, ну вот как-нибудь так, да. Вот Попробуем, да. Так, фотографирую я нет. Вот так. Ага. А попробуй, попробуй руки расставить, ну, типа вот так, да. Вот, вроде получается. Идут дела? Идут. Ну, как тебе, Жень, ощущения? Ощущения непередаваемые. Ощущения, как будто бы ты лежишь, да? Как будто лежишь на прохе, ага. ловишь солнечные лучики. Вот так, да? Ну, по-моему, нормально получается. А фотки вы эти можете получить только в моем инстаграме. И по подписке. Под подписки. А подписка на год. Тысячу. Э -э -э нет, и тысячу. И дальше, дальше ну, быть, типа, 299. Заманчиво. Но если вы только отправляете сейчас. сразу пять лет, то общая стоимость составляет 5099. А если сразу на 20 лет. Как ипотеку. Ипотека, да. Как раз удобно будет. Заканчивается ипотека, заканчивается срок подписки. Заканчивается ипотека. Нужно брать ипотеку своим детям. Не упустить шанс. Короче, ребятки, мясо хотели взять в Мигрисе, большом недалеко от дома. Мясо здесь, смотрите, раз и все. И никакой, естественно, свинины. И оно стоит капец как дорого. Сейчас у Женьки спросим, кстати, по поводу цен. Женя, а что там за мясо? Почем Валек брал? По 1000 рублей килограмм. 1000 рублей килограмм какое мясо? Говядина. Вот и сравните, ребят, цен. 1000 рублей килограмм говядина. Представляете? Остальное что у нас? Остальное все, в принципе, наоборот, дешево. Картофанчик. 10 рублей, 10 рублей килограмм! 9 рублей А в России 20, да? 20-30 Да, 9, Лук сколько, так же, да? Да Сколько? 9, 9 рублей 9, а помидорки? А, не помню, что-то тоже не Помидорки не помню 4 сосиски, 4 сосиски 1000 рублей 4 сосиски 1000 рублей Короче, здесь цены нормальные такие, на мясо капец как дорого, и на алкоголь дорого, правда? И Red Bull, да? Сколько ты говорил? Нет, Red Bull попутали Нет, он, он, он нормально, 117 110 да? А, ты сказал 1000 Ты 2 0 110 рублей, то есть это нормальная цена Да но так в остальном есть что дешево, а есть что точно дорого, это алкоголь и мясо, да? Для туристов продукты. Да, для туристов продукты, Все, что самое важное. А, у, у, килограмм стоит 10 рублей, и картошка килограмм стоит 10 рублей, вы уже сказали, да? Да. А сосиски 4 штуки, тысячу, ну как ну, такое может быть? Я я 100, 100. 100. А вот это? Ну непонятно, то есть как бы радоваться или огорчаться? 180. Да. Вначале ты, ну, обрадовался, а потом огорчился. Ну, что делать? Не знаю. У меня еще не было никогда такого длинного человека. Помнишь? Да. К ошибку, ребят, не совершать. Вот так. Вот. Все, ты не зайдешь. Ты не зайдешь, а вот проф, она вам. Вот даже сейчас болит. Болит, да, ударил, Я в прошлый раз, болел. да, я в прошлый да. раз гол голову туда засунул, не помню, зачем. А, я чек также хотел выкинуть, вот здесь стояла корзина. Полез. И неудачно. Это... Да. Я причем думал, у сейчас очень остановится. Сильно. Очень сильно ударила. Да. Болело. Помнишь, красная да. была? Это вот. сделано для того, чтобы. Но не меня да, но у меня есть страховка, ребят. Я. Что думаете? Ну, да. Что думаете, я же себя да. знаю. Я застраховался. Правильно. Я застраховался Реально на время пребывания здесь. Но ну, я не знаю, сколько я здесь пробуду. Но, по крайней мере, две недели я знал, точно здесь буду. Но ну, это ты по крайней правильно мере... сделать. Да. Сейчас я могу не осторожничать. Угу. Угу. С 15 числа да. начинаю. Ехать в пикапе. Да. да. С 15 числа я вот так вот Выходить Выходите из двери, не хуже. Да, вот так смотрю. Угу. За тебя и сейчас, за руку иду. Понял, да. это с 15 С 15-го, да? Пока вот можно. Да. Вот, да. да. Вот. Да. Слушай, Жень, что мы купили такого? То есть, на улице. Блин, я не знаю, ребят, мы что, у нас огромное. На самом деле это немного. Если в рублях, то много, типа 7, Hmm, uh -huh. А тут 100 долларов. Всего лишь 100 долларов, ребят. 100 долларов. 100 вот 100 долларов. Каже, это немного, 100, да, ты считаешь? Это немного. 100, 100 долларов. В рублях 7665 рублей. А 100, 100 долларов? Сколько? Да, 100, 100, 100 долларов? Да. А, типа, а если, например, в рублях, а то... Это то... немного. Нет, да, если кажется. в рублях, то как ты сказал? Ну, 7500. А я бы так сказал. Что... Сколько? 7665 рублей. <связать> Короче, ребят, по поводу того, чем лучше приезжать. Лучше приезжать. С, с деньгами это первое с деньгами второе Луша, это п... капитан, капитан да. лучше приезжать, реально любые деньги в мире здесь очень хороший курс, то есть вы сюда приходите и они вам реально по хорошему курсу сдачу просто дают вы купите жвачку, хотя бы что-то надо купить и они вам сдачу уже в лирах дают, это первое второе, сейчас мы туда сходим и снимем доллар у меня доллар закончится, потому что я много не брал взял 500, 700 да? и О, вот, там чуть-чуть, вот. там чуть-чуть, там чуть-чуть и все они ушли но я, если бы я был предусмотрительный, я понимал, как это делать, я же не путешествовал никогда, ребят, я не знаю, так же, как и многие из вас, наверное. А, я бы взял больше. Пускай они останутся. 2000 долларов пускай лежат. 3. Я карточки, да, плачу сейчас свою американскую здесь. Вообще нормальный курс, они переводят, все отлично. Но наличка иногда нужна. В некоторых моментах. В некоторых моментах нужна. Вот сейчас дом снимать – дешевле наличка арендовать. А, покупать – дешевле. Он тебе скидку сделает, да, никакой карточки. И как ты ему оплатишь карточку, если мы к частнику подошли а тут я у ребят сейчас доллар взял, сейчас я им отдам назад. Угу. Доллары эти верну, пополню. Понял, да? да? Да, И все. Сейчас мы попробуем, посмотрим, какую, какую часть он денег у меня возьмет. Смотрите, вставляем карточку. То есть, ситуа... то же самое, как в России. Оп, он забрал, Обалдеть. потом потолкнул в конце. Это удивительно. Удивительный, Потрясающе. но факт. Удивительный рядом. Дальше пароль. Пожалуйста, Вытащи свою карту, пожалуйста, рассказал. Угу. Он сказал, вытащи свою карту из моего банкомата. Нет, он не так сказал, вытащи свою карту. Вытащи свою карту из моего банкомата, ублюдок. Чёртов. Решил ко мне Смотри, опять написано, шатинг даун. Знаешь О, что, как Windows, говорит? смотри. Здесь можно играть. А, здесь Windows, реально. Windows 7 стоит. А, он, может, турецкий банкомат, может, вообще не банкомат. Он, типа, забрал, считал всё, копии сделал с двух сторон. И пишет теперь, а видите еще пин А я такой дурачок такой, знаешь, отсканируйте паспорт. Ну надо, так надо. Паспорт достал, сканировал. Это сломался, он напишет. Да, это сломался. А вот есть другой, пойдем. Я вам причем сразу на английском, он знает, что карта американская и язык мне соответствующий нужен. Вот, пожалуйста. Польский, турецкий. Смотрите, ребят, русского нету. Турецкий. По русике. А, это по русике, это русский. Русики русские, наверное. А, себе. по -русики. И сейчас он должен предложить, в принципе, я, допустим, сниму там 700 баксов, и он мне сейчас скажет, Пожалуйста, никто не видит ваш экран. Написано, прикинь? Ты смотрел экран? Я видел, да. Что, не надо заново? было. Заново. Запрос осадка, снятие наличных. Давайте посмотрим, сколько он с вас возьмет. Я хочу в ЕСА снять. USA, это, что такое? USA. Доллары? это доллар. Это да, доллар. Да. Давайте сумму, допустим, введем скажи любую сумму 1200 долларов и минус 500 сколько будет 700 500. 700 будет подтвердить он сейчас скажет сколько он с меня возьмет вы mm -hmm. добраете эту сделку сумма выдала 700 да там написано было что он 5 процентов берет там написано я не успел 499 он берет mm -hmm. это сколько это 350 дол... э, 35 долларов блин нифига пожалуйста не забывайте. как а да правильно да не 700 тебе деньги, 5 процентов что? это 35 долларов Правильно, правильно. 35 долларов он с меня забирается. Он видел, а 35 забрал и все. Мне этого хватит. Да, написал, да? Блин, нифига не дают деньги. Нет, он не дает просто. Не дает деньги. О, сейчас считает. То есть, значит, я еще сейчас средства сниму. Ну, ограничение какое-то есть по сумме, видимо, выдачи. Да. Сразу, единомоментное. Да. А может быть и дневной в моем банке есть, кстати, тоже. Выдал? Американский выдал, да, все-таки? Да, выдал. Все. Воля, пойдем. Начинается вечер вот таким образом. Женя разжигает, разжигает угольки, да? Главное дом не спалить. Да. Фу-фу-фу, а то здесь горючего много. Уже сегодня написали, да. Она уже сегодня написали, говорит, так родни, ребятки. Короче, вот так, ребят, прямо это начинается. Кстати, Евгений и Ирина, с которыми мы сегодня познакомились, они тоже с нами, они внутри. Они вам попозже привет тоже передадут, так что не думайте, что мы не гостеприимные люди. Вот фонарик, Видите, у нас даже есть. Не гостеприимные люди, мы не приглашаем своих подписчиков к себе в гости. Обязательно приглашаем. Если видим, что хорошие приветливые люди, добрые, отзывчивые и культурные, как и мы, собственно, все здесь собрались, да? Здесь нет ни да. культурных, плохих людей нет. То, конечно, они будут с нами. Завтра еще обещали люди прилететь, не знаю, прилетят. Они тоже подписчики. Мужчина, женщина говорили, что у нас сезонная работа. В марте мы продаем цветы. И сейчас вот цветочки продадим на 8 марта и прилетим. Ну, не знаю, посмотрим. Если это случится, будет хорошо. Будет еще веселее. Начинаем разжигать и... Вот сейчас. А вот, кстати, Евгений. Да. Как? Нравится у нас, Евгений? Хороший у нас дом? У вас тут хорошо в Турции. В Турции. В Турции у нас, у точно. В это я могу говорить у нас. Я же дольше всех вас здесь Не нахожусь. Туда. Месяц почти. А мы понаехали. По да, вы понаехали. Получается так. Так. Так, так, так. Что мы делаем? Как называется? Картошку. Сейчас будем жарить э, вкуснейшую картошку э, с луком, mm -hmm. сливочном маслом. Ага. Рецепт очень да, простой или нет? сложность э, в данном случае, то, что нас много. Нас 12 человек. И и что, что значит? Нужно как бы умудриться сделать э, столько, чтобы хватило на всех. Но это объем достаточной кастрюли этой? Я думаю, что будет два захода. Да. Картошка с луком, а, соответственно, мы мясо, да? Мясо. И это все вместе а, получается блюдо. Жары, вот, и все будет получиться угу. ну, вкусно. Так, и сколько ты уже так делаешь? Ну, минут 15 уже режу даже. Ну, а ну, всего ну, в своей жизни? Всего? Всего, всего? всего? всего Лет делаю. 10 да. делал, делаешь? Экспириенс у тебя есть? Наверное, лет 16. О, серьезно? То есть 10 лет примерно? Ну, ты не снишь? Да, да. А, давай а, так, а, а, так а, да. Скажу, да. Скажу, да. Ладно, не буду мешать. Ну что, тут дела идут? Красота. А овощи уже готовы, по-моему, да? Да. А, это Понятно. что за мясо у нас? Это должна быть говядина? Должна быть говядина, свинина здесь не бывает. Да, уже Блин, не Блин, а я что-то помню, что по стейкам, по-моему, их надо отжаривать, переворачивать, потом снова Да там разницы нет, на самом деле. Ну и вот чтобы вот так вот типа не загнулся. А, ну, ну, может быть. Ну, я же говорю, не каждый. Да, там сколько-то секунд, там. Не каждый день стейки делалось. Поэтому... Ничего. Я не повар, так, на Кому самом не нравится, деле. пусть не ест. <laughs> Сиди. Да. же не повар-то на самом деле. Помощник поваром. Потихонечку вам сниму. Там ребята, тут девчата. И все, и на сегодня больше не буду, ребят, снимать. Там все начинают уже петь, кто-то пить, поэтому на сегодня камеру выключу, чтобы ребята не смущ... ребят не смущать, понимаете? Туда заходить нельзя. Вот здесь еще можно снимать. Вот. Короче, ребятки, все. На этом, наверное, на сегодня достаточно. Но в Инстаграме, онлайн, прямо в stories мы публикуем все-все-все со все, все своими друзьями. Но я в частности, поэтому подписываемся на Инстаграм. Но ну, не хотите, не подписываемся. Вот котиков вам буду и в Ютубе показывать. Но в Инстаграме их больше. Закрыли шторки, ребята. Потому что мы там, как знаете, на виду, на витрине. Черт узнаю, кто сейчас зайдет. Мы-то никого не видим. Ну да ладно, мы пойдем праздновать, ребят. А вам хорошего дня. И котики вам передают привет, да? <связывая>